Свет Я вижу свет в каждом из нас. Он горит так ярко, что не оторвать глаз. Будь! Будь лучше, чем вчера Стань тем, кем быть хотел Это не предел Нет пути обратно, нет пути обратно Решайся, твой каждый шаг к мечте Моментами тернись Но я же здесь стою, а значит сможешь и ты Достичь своих вершин, ломая сотни стен Ты только будь готов для смелых новых перемен Не слушай тех, кто хочет остановить тебя Ты будешь больно падать, но не это всегда. не всегда Навсегда лишь твое время Навсегда лишь твои люди Навсегда лишь те дороги Что раскрывают мир иллюзии Не пути обратно Но не пути обратно не пути обратно да. Не пути обратно помни, все, что есть сегодня Не оставляй на завтра Решайся Ты зря свой ум тревожишь, послушай песню ночи Она признаться хочет, что все прекрасно может Ты зря свой ум тревожишь, послушай песню ночи Что я сегодня не оставляй на завтра.